То есть, опять же, повторюсь, если вам нужен этот сайт, то вы можете скачать VPN, то есть и юзать его через VPN, также и мобильные приложения. То есть, а как это сделать, а можете спросить у лидеров. Если лидеры не знают как, то, я не знаю, может сделать какую-то инструкцию, сделать какой-то гайд по самым топовым VPN-сервисам, и вы будете их юзать. То есть, вот как-то так. Так, да, ну теперь немножко поговорим про развитие Глизе. Так я вас вкратце веду в курс дела вообще, что происходит, что делается. У нас О, какой у меня нос там вообще красивый. Прям реально внук Деда Мороза. Насколько вы знаете, с предновогодним выходом новостей. Курс у нас вырос практически в два раза, и эта динамика очень радует, потому что люди видят за этим развитие, за этим будущее и ведут очень большой закуп. То есть впереди команда на Grize занимается развитием создания площадки NFT Marketplace, то есть это будет основное направление токена Глизе, за счет которого оно и будет работать. То есть если сейчас, это, если сейчас токен Глизе работает за счет стейкинга за счет реферальной программы то есть это нужно для того чтобы сейчас набрать массу людей то есть чтобы строили структуры, вы зарабатывали, то есть вы находитесь, так сказать, впереди идущего паровоза, назовем это так. То есть, соответственно, у вас будет больше монет, у вас будет больше участников, которые вы в дальнейшем будете переводить уже на NFT Marketplace. Как это сделать, мы вам расскажем дальше. Команда над этим работает. В первом квартале 22-го, чуть 21-го, не сказал, 22 года уже выйдет релиз, то есть уже покажем, что там конкретно сделано, и наша с вами задача Состоит в том, чтобы развивать э, наш с вами проект, строить структуры, чтобы у нас э, было как можно боль больше комьюнити по всему миру. И тогда будет всем круто, как говорится. Э, также в ближайшем будущем планируются листинги э, на другие биржи. То есть Glize э, будет представлена не только на Sygen, но еще будет листинг на другие биржи. Также он интегрирован в ViewMe что очень круто. То есть там же также можете стейки. И также на Юми-Ванап, на децентрализованной бирже Юдекс будут представлены валютные пары с Глизе, то есть это будет с Юми и, возможно, еще какие-то другие криптовалюты. Об этом мы с вами узнаем уже позже, когда разработчики Юми выкатят какое-то обновление. Ну а так с вами что? Мы развиваем проект, качаем международку, также строим структуру, по сути, вообще ничего не поменялось. От слова вообще. То есть все у вас на личных балансах. Как бы все в вашем оборотке, то есть кто у вас ничего не забрал, курс растет вверх. ну-ка, что вообще сейчас происходит на бирже? сейчас глянем. ох, нифига себе, 5,7. и 7 слушайте, блин, я мне надо почаще в эфире походу выходить. я выхожу в, в эфир, курс идет вверх. а может быть мне вообще отсюда не уходить, я не знаю. не радует. картинка вообще прям динамика хорошая. это круто, это показывает на тем то, что люди заинтересованы в развитии люди строят структуры то есть и также обращу внимание то что до выхода NFT Marketplace основное направление это стейкинг и реферальная система то есть стейкинг дальше будет понижаться чтобы обновить память вы можете открыть light paper на сайте glise community и посмотреть там вообще всю математику которая изложена там в табличках то есть там все подробно расписано то есть на каком этапе какой идет стейкинг, какой процент, то есть при наличии столько-то монет такой-то стейкинг, и дальше после красного стейкинга он понижается у нас. Так что, ребят, торопитесь, вы впереди всех. Так, ну это все, что хотелось, в принципе, сказать по поводу развития глизе на данном этапе, то есть давайте подведем итог. Это в данный момент команда работает над созданием NFT Marketplace, ведется очень глобальная работа. В первом квартале 2022 года уже выйдет, скорее всего, эта версия чтобы вы могли уже посмотреть, потыкать, как это вообще все сделано, то есть вообще понять, что это, для чего это нужно, и дальше мы расскажем, как на этом заработать. Также, друзья, на сейчас мы запускаем AirDrop, то есть уже создан бот AirDrop, это нужно нам с вами для развития Глизе, то есть как он пока что работает, мы еще думаем, то есть какой механик у него запилить, точных сроков пока нет, но я думаю, в ближайшее, в ближайшее время, то есть ближай... я думаю, в ближайший месяц уже выкатим функционал, то есть это нужно для вашего же удобства, чтобы вы могли приглашать участников с разных стран. Ну, насколько я это вижу сейчас, то есть это опять подписка на социальные сети. Что еще? Запись обращений, отзывов и так далее. То есть за это люди будут получать монетки. Ну, то скорее всего, сделаем модернизацию, сделаем более функциональный бот. Сейчас над этим ведем работу, думаем, как это лучше сделать, чтобы вы могли им пользоваться, юзать и дарить монетки новым участникам. Потому что вы сами знаете... Халяву народ любит, и очень сильно любит, ребят. Также впереди нас с вами ждет очень много крутых розыгрышев, э, так что все круто. Так, про airdrop рассказал, про развитие рассказал, так, что там много было вопросов. Э, Виктор Школьный пишет, эфир ни о чем. Ну, Виктор, если тебе эфир ни о чем, тогда что ты -то тут делаешь? До свидания. Как бы все просто, нравится, не нравится, как бы... Не нравится – не смотри, нравится – не смотри, не нравится – не участвуй, нравится – участвуй, все просто, как бы я всегда за, за критику. Так, теперь вопросы были касаемые Юми. Что делает Юми, как у них дела, там, ввиду с новостями и так далее. У команды Юми все отлично. Команда Юми ведет работу над Юми 1 Они пыхтят прям с самого Нового года. То есть у них все на самом деле очень круто. И в ближайшее время также будем от них ждать различные релизы. То есть по расширению функционала будут различные апдейты. Так, кто-то мне звонит. Когда, когда Dex появится? Ребят, точных сроков э, я сказать не могу, но знаю то, что ребята над этим работают, и это непростая работа. То есть э, все узнаем из новостей команды Юми. То есть они будут по мере выполнения каких-то э, так скажем, необязательств, а именно чек-листа, которые у них есть, которые мы с вами видели в Yumi в АНАП, они будут выкатывать, мы будем с вами смотреть и изучать уже новый функционал, то, что они Сделали. Так, ну вот, в принципе. Э, ту -ту -ту -ту -ту -ту так, э, Кирилл тукалов пишет: А тебе есть Вера? Ну, видать, есть. Не знаю, может быть, потому что я никогда не врал на эфирах. Так, так, так, так, так. Что со спринтом? Со спринтом я рассказывал в начале эфира. Можете посмотреть. То есть выплаты декабрьские все будут сделаны так ну вот в принципе что касается по подведению итога то что это наш с вами в этом году первый эфир такой знакомительный дальше будем его проводить чаще будем выделять какие-то отдельные темы ну то есть все равно то же что было год назад и год до этого и год до этого то есть как бы ничего по сути не поменялось что с курсом юми что с курсом юми у вас ну, нужно спрашивать, почему он не поднимается <смех> на стенку, так скажем. Так И также, ребят, я тут собрал список вопросов, которые были накиданы, так скажем, в новогодние праздники. Так, так, так, так, так, так. Первый вопрос. Почему у Глизе появился собственный сайт? Собственный сайт у Глизе появился ввиду того, что проект полностью самостоятельный, независимый. То есть у Глизе он полностью автономен, работает, так скажем, сам собой, то есть и наши участники нуждаются в поддержке, в получении какой-то информации дополнительной, то есть поэтому был создан новый сайт, и вы можете черпать новую информацию, то есть ну, пока что в первозданном стиле, в виде, назовем это так, то есть дальше он будет наращиваться, обрастать инфраструктурой, то есть и все будет классно, то есть, так что не забываем подписываться на социальные сети. Так, второй вопрос. Зачем мне Глизе? Или как там часто в чатах пишут? А что это такое ваш Глизе? То есть Глизе это не только токен там с выгодным стейкингом это опять же шаг к новым технологиям к nft marketplace потому что это будет основной фундамент токена глизе то есть это если сейчас мы его просто стейким строим реферальную структуру получаем реферальные бонусы то дальше он перерастет уже в продукт то есть сейчас мы просто собираем аудиторию собираем комьюнити, то есть дальше будет больше то есть все не сразу, то есть в первом квартале мы с вами уже увидим. То есть стейкинг уже уйдет на второй план, и мы с вами будем зарабатывать уже на NFT. То есть как мы будем зарабатывать на NFT, мы это расскажем уже позже, когда уже выйдет площадка, когда мы с вами ее потыкаем, и уже прям наглядно покажем, что это и с чем это едят. А пока что, ребят, пользуйтесь стейкингом, пользуйтесь благами нашего комьюнити 25 до 20% в месяц, потом стейкинг будет снижаться. Как же крутые реферальные бонусы по 9-уровневой системе. То есть, и опять же все просто. Кто хочет, строит структуру. Кто не хочет, не строит структуру. То есть, Все на выбор. Никто никого не заставляет, не обязует и так далее. Так, какие э, планы у комьюнити-глизе на 2022 год? Так, ну, в первую очередь, мы планируем масштабировать нашу команду, то есть нанимать новых сотрудников, то есть специалистов в определенных узких сферах криптоиндустрии, то есть чтобы нам расширять наш с вами комьюнити, расширять наш с вами инфраструктуру. То есть дальше мы более смотрим на международку, то есть также это nft marketplace, ну и дальше все уже узнаете из новостей. То есть, ну, также интеграция в Yumi e уже она, кстати, произошла, что очень круто. Так что и дальше выход на новые биржи, новые торговые пары, выход на UDEX и еще много-много всего. Почему выбрали именно блокчейн Юми, а не другой? Ну, опять же, сами знаете, с Юми работаем давно, плюс у Юми самый быстрый блокчейн в мире, плюс отсутствие комиссий. То есть все просто. Я думаю, тут больше нечего рассказывать. На каких биржах можно купить токен Glyze? Ну, сейчас вы знаете, токен Glyze торгуется на SIGIN.pro, и дальше будет выход на другие биржи, также в YUMIDEX. Это я уже, по-моему, говорил три раза. Так, что с курсом Glyze? Он привязан, он привязан к курсу YUMI. В, в данный момент Glyze торгуется в паре с YUMI, поэтому рост юми к доллару может влиять на рост Glyze. То есть всем это понятно. То есть зависит от торгов. Я, если объемы идут на закуп, курс идет вверх. То есть, если объемы идут на, на откуп, курс идет вниз. То есть все банально, просто как бы я, я не знаю, на всех ры, рынках на криптоиндустрии. Так, седьмой вопрос. Почему глизе выбрал NFT направление? А, ну, Потому что все как бы, хотят идти в ногу со временем, и NFT как бы, это, на данном этапе это самое перспективное направление, в которое вливаются просто миллиарды долларов. И мы тоже хотим идти в ногу со временем, также вести вас э, в новые технологии. То есть, опять же, это продукты, это очень круто. И мы идем в ногу со временем, все. Когда будет стейкинг 25% в месяц, Это даже в чате, по-моему, кто-то писал, писал, писал. А, стейкинг 25% в месяц будет, когда в общем пуле будет 150 миллионов монет. Тогда у нас будет с вами 25% в месяц. И потом, как гласит Light Paper, процент будет идти на понижение согласно определенному стейкингу. По-моему, зеленый-синий еще, насколько я помню. Как начать приложать токены GLIZE? Для этого вам необходимо зарегистрироваться на GLIZE комьюнити, перевести свои токены на стейкинг и начать стейкать, то есть перевести их на GLS-адрес и все. И они у вас стейкаются, то есть согласно процентам, которые написаны на в дашборге Так, ну вот в принципе основные действия вопросов, которые были выделены за праздники. Так что, ребят, я думаю, на этом с вами можно сегодня прощаться. Это у нас такой первый ознакомительный эфир после праздников. Дальше будем проводить их все чаще, чаще и чаще. Так что, куда деваются Юми после откупа стенкой, ребят? Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что я не владею монетами. Я не знаю, куда они деваются. То есть я за это не отвечаю. Я отвечаю за маркетинг, за тех техчасть, а что касается движение монет, откупы, подкупы, там, и так далее, то есть это уже не ко мне, пишите в техподдержку, там, скорее всего, получите ответ. И, скорее всего, точно получите. Так что, ребят, ну что, я на этом с вами прощаюсь, у нас сегодня такой коротенький эфир, еще раз извиняюсь за задержку, за техническую задержку, то, что Попозже вышел, как бы, но ну, ничего, бывает после праздников. <смех> ну, на этом, ребят, всех еще раз поздравляю с наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Желаю всем классного года, продуктивного года. Так что идем вперед, ногу со временем. Всем пока, ребят, до связи.